В последние годы стал заметен спад количества специалистов сферы IT. Причина этому – многократный выезд квалифицированных работников за границу. В связи с этим президент России подписал указ о новых преференциях, направленных на поддержку и развитие IT-сфер. Льготы должны помочь справиться с кризисом, возникшим в результате геополитической ситуации. Это повлияет на, не на IT-специалистов, а на IT-компании. Вот IT-компания, она может быть таким островком... Скажем, льгот, назовем это так, для молодых специалистов, где, например, повторюсь, что вот, работая в IT-сфере, можно, там, условно, там, кто хочет, если кому-то надо, получить отсрочку от армии. До этого этой преференцией обладали вузы там, ну, и несколько других организаций. В указе были обещаны гранты для IT-компаний, повышение зарплаты их работникам, а также нулевой налог на прибыль. Стоит ли ожидать, что новейшие разработки выйдут на более высокий уровень и поднимется количество российских IT-специалистов, учитывая также, что среди льгот есть право на отсрочку к призыву на воинскую службу до достижения 27 лет? Если э, это будет мотивация студента выбрать IT только потому, что это какие-то льготы, ну, как бы надо все-таки этому будущему студенту подумать, что ему еще нравится IT, кроме того, что там какие-то льготы будут. Теперь эти сферы становятся лакомым кусочком для молодежи. Но как же определиться с выбором профессии и понять, какая из них самая актуальна на данный момент? Ведь список вакансий на должность в IT-компании с каждым днем становится все больше. В этом году в плане приема мы открыли три программы на бакалавриате вместо одной. Одна программа бакалавриата, это самый первая наша основная, это обучение на кампусе. Вот. Вторая программа – это программа э, исключительно в онлайн-формате Полгода они будут как-то учиться синхронно Но потом это будет все больше и больше онлайн-курсов наших партнеров Компаний-партнеров, которые занимаются онлайн-образованием, промышленных партнеров да? И тем самым студенты наши они получают э, вот такой опыт онлайн-обучения и онлайн-практики Чтобы потом быть таким э, специалистом, который готов работать ну, в командах, когда офис сосредоточен Указ уже вступил в силу и будет действовать в течение неопределенного количества времени. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.